арендовать, то есть вот эти лежаки, можно купить себе вот такой вот, как а, он лежак не лежак, а, стоит 100 бат, то есть прийти на пляж любом месте постелить, также очки детские для плав, ну детские взрослые прийти и спокойно, то есть ну постелить, никто вас выгонять не будет, ну естественно, если вы будете пытаться под зонтик залезть, вас попросят, короче, ну отодвинуться от зонтика. Так, ну что, смотрим курс доллар. Сейчас мы попросим. Вдикап. Тут у него не написано. А, ну, здесь, в принципе, то же самое. 0,51. А, И 0,519,5. В общем, в принципе, вот два обменника. желтые и красный, такие более или менее. Но, опять же, меня вы поражаете, ребят. какую-то странную сотку, или там, ну, пускай, 520. Готовы уехать, хрен знает куда, лишь бы выиграть 20 бат. Если бы вы там меняли, я говорю, там 100 тысяч долларов, еще было бы понятно, чтобы найти там какую-то разницу и как бы сыграть на ней. Ну, а когда вы меняете копейки, там, ну, говорю, 100 долларов, там, 500 долларов, и вы пытаетесь э, искать обменник, где лучше обменник, какой обменник лучше. Да они все стандартные, как правило. Но единственное, что... Э, сикорновский это государственный банк он немножко отличается по курсу но опять же не намного сейчас посмотрим если он у нас открыт я подойду посмотрю сколько там курс нет там у них все закрыто почему-то не работают вот у нас туристы отдыхающие вот как я говорю что вы купили лежак пришли стелили его, вот там у нас молодой человек лежит То есть и загораете, никто вас трогать не будет В общем, а мы уже с вами практически подошли Но многие туристы не знают про это место, ребятки Так что если кому-то повезет попасть в отель Гранд Палас По-моему, правильное название произношу Сейчас автобус обойдем и точно скажу, так это или не так Гранд жамкен палас все правильно Вот у нас светофор Год назад Поворот направо То есть куда вот сейчас желтая машина повернула Оранжевая Было перекрыто, было все перекопано И практически Со всех ближайших отелей Которые здесь стоят на береговой линии В этой улице ложили Канализационную трубу Очень большую И ее вывели в море то есть все говно у нас теперь плавает там тайки у нас тайки или китайки ну вот здесь также а, кучу китайцев привезли то есть все тайцы знают, работа пошла, сегодня нормальный куш будет сорван сам отель Гранд Палас я снимал показывал, рассказывал ребята приезжали отдыхали, мне понравилось очень хорошая территория за отелем, то есть там два или три бассейна. Очень хорошая территория для релакса. Можно прийти, отдохнуть. Можно, в принципе, даже постороннему человеку прийти там и зависнуть. Ну, естественно, если вы ничего не будете покупать, вас попросят удалиться. Есть бар на воде. То есть отдыхаете, наслаждаетесь. Чувствуете себя уверенно. Ну, естественно, без всякого, без всякого хамства. Потому что хамство это нигде не приветствуется. И мы сейчас с вами подходим еще к одному месту. Ну Его сейчас почему-то огородили. То ли его будут как-то облагораживать, улучшать. Вот именно, чтобы катера спускались. Все это находится буквально метров 100 от Гранд-Палас. Да? Гранд-Жамтен-Палас. Вот он. У нас территория огороженная а, таким вот забором здесь. Пока непонятно, что происходит. Ну, трактор работает, экскаватор. Ну, скорее всего, то ли расширяют, то ли улучшают вот именно такую зону, чтобы катера можно было спускать на воду. Потому что арматура у нас связанная лежит, то есть уже готовая для заливки. Ну и, в общем, время покажет. Вы все это увидите. Ну Кто-то сам увидит, кто-то увидит в моих роликах Так что Все узнаете В общем, вот, как я и говорю Здесь сейчас все разломали Здесь катера не, то есть, не спускают на воду И, судя по работам Скорее всего, расширяют Чтобы площадь была больше вот именно, а, Не создавать здесь пробку Потому что, когда здесь катера То есть, что в том месте, что здесь а, Здесь создается пробка Трактора большие, катера, спидботы большие, и в итоге они перекрывают часть дороги. Плюс здесь еще светофор. То есть получается здесь пробка создается иногда. Особенно вот именно когда они вот их начинают загружать, ну то есть на воду спускать. И вечером, когда они их уже с воды, ну, достают с воды и везут их на свою стоянку. Раньше все катера находились в районе э, Пирса-Балихай. То есть все-все-все практически. Здесь, как правило, не было. Я помню еще по своему первому приезду в Таиланд. Было очень удобно. Но сейчас почему-то там все убрали. Ходил какой-то слух, что обратно будут возвращать их туда. Но, судя по строительству сейчас, вот расширению, скорее всего, что такого не будет. А там просто площадка пустует. Непонятно почему. Здесь у нас какой-то отель заморожен уже сколько лет я его наблюдаю. Ну, сейчас какой-то идет демонтаж, то есть уже не первый месяц. Как-то его там пытаются демонтировать. Вот у нас территория другая уже пляжа. Мы уже подходим с вами, ну, еще на метров, наверное, 200-300 а, до рынка ночного Джамтена. Найтмаркет. И мы будем рядом с ним. Там тоже я вам сниму все покажу. То есть у нас сегодня отлив. Вчера был прилив вечером, сегодня уже отлив. Так что что в прилив, что в отлив. Волна поднимается, вода становится некрасивой. Ну пойдемте дальше. <музыка> Так, ну что, девчонки мальчишки, мы пришли в район уже э, ночного рынка на Джанкене Джанкен на маркет Ну, он открывается где-то с 5-6 часов вечера, поэтому раньше сюда ехать нет смысла Так же, как и кафешки, которые находятся рядом, они тоже начинают работать где-то с 5-6 вечера Ну, в общем, как рынок открывается, они уже запускают Ну, в данное время, вот сейчас часов, наверное, уже начало первого Работает еще фруктовый рынок То есть фруктовые лавки открытые Здесь у нас частенько проходят волейбольные игры То есть волейбол играют И плюс сделали еще детскую площадку То есть мамы со своими детишками могут прийти спокойно Пока папы пивасик квасят Кафешки или на пляже а, Посидеть здесь с детишками Ну а вы, папы Уралисти Главное, чтобы мамы ваши не ругались Мы ну, идем дальше Очень удобное расположение Кстати, кто живет вот, в данном комплексе Снял или там а Аква То есть прямая дорога Сразу на рынок И прямо на море Здесь также есть спортивные Такие тренажеры вот, мама пошла у нас куда-то бухать пивасик, а папа у нас с малышом остался. То есть, и такое возможно. А здесь у нас папа, или не папа, в общем, шагает на одном месте. В общем, такая удобная детская площадка, можно прийти, говорю, посидеть. Детишки ваши не упадут, потому что огорожено все. Все будет хорошо с ними. Да, погодка начинает ухудшаться, ребятки. Я прям даже не знаю, что делать-то. Так, и вот у нас еще один обменник. Сейчас а, рубль а, 0,515. Доллар у нас 33,17. Евро 38,58. Ну, просто не буду подходить, так вам это все озвучиваю. Так что, это вот он находится рядом э, с ночным рынком Крамтьян Ну и вот банда тайских хулиганов Ходят, покупают мандарины и апельсины Привлекают Промрасия О, семейные трусия Вот так вот надо ходить то есть, видите, даже тайцы не парятся Надо там плавки какие-то Супер Приехал как дома, блядь Приехал в труселях в обычных семейниках И попёр Что здесь такого-то? Те же самые плавки Просто ты постоянно в них ходишь дома Ну, не в одних и тех же, это понятно А то купальник на... Ну, девчонкам там ладно, понятно Просто когда парни там пытаются Плавки мне нужны какие-то Супер-пупер Вы же дома в плавках не ходите Вы ходите в обычных трусах В общем, вот такая вот жизнь протекает И вы ее смотрите со мной Так, ну что, девчонки мальчишки Вот вам тоже покажу такой маленький минус а, Когда идут сильные дожди Вся сточная вода, включая вот этих мусорных баков, то есть в любом случае что-то нам остается на асфальте, капает и потихонечку все уходит в залив у нас. Так что купаться в таком месте, выбирать там, загорать, сразу думайте, стоит это или не стоит, потому что а, все идет в любом случае. Там у нас возвышенность, то есть в той стороне у нас возвышенность, и какая-то небольшая, и все стекает именно со всей патои Сиамский залив А там уже вы приезжаете После Дождичка в четверг Начинаете купаться, загорать На пляже И кстати, ребятки, по поводу а, Вчера созванивался С директором школы а, Директор заболел Такой диагноз ему поставили Денге Очень такая нехорошая болячка которые можно подхватить, в принципе, в любом месте, даже находясь в Паттайе. Так что обязательно, кто едет, делайте прививки, чтобы вот себе отпуск не испортить. Именно вот такой вот болячкой. Кому интересно, почитайте в интернете. Я не буду рассказывать полностью. но симптомы очень нехорошие. Высокая температура, которая практически не проходит. Если опускается, то опять поднимается. Поэтому... Обязательно, кто едет на отдых, делайте такие прививки. Потому что лечение очень, ну, во-первых, вы испортите сами себе отпуск, если вдруг такое произойдет. Мало приятного будет. И, кстати, вот до сих пор, так как закон приняли, курить нельзя. О, тайц говорит, молодец. Да, да, да. Ну, опять же, это не все, он просто плю. Ну, он, короче, не курит, поэтому он, конечно, и показывает. А кто вот курит, неудобно. Ну, опять же, надо ставить ими рядышком быть. Подошел, покурил, затушил и пошел сел отдыхать. В общем, ну, потихонечку пытаются Европа, Блядь, как сказать-то правильно? Из Баттайи сделать Европу. Ну, никогда. Патая не будет Европа, это Азия. Я не знаю, что пытаются сделать. Собаки вот они, мусор, еда, никогда она Европы не будет. Чтобы не пытались здесь о, власть имущие делать, то есть не получится. Он даже таксист отошел с пляжа, чтобы покурить здесь. Сейчас поставили, смотрите, вот одна урна, там еще, вот еще, то есть да, можно спокойно выйти, а, ну где-то присесть курить сигарету спокойно ну то что к примеру я иду на ходу курю я иду не по пляжу я иду по тротуару в принципе ко мне никаких претензий нет ну естественно выкинуть бычок надо будет мне только вот такую вот импровизированную то есть баклажку пепельницу или уже специальную какую-то там корзину просто насыпали песка в нее и периодически мусор этот собирают и кстати вот ребятки у нас а, предупреждающие знаки висят кстати я первый раз только заметил то есть он меня один попался пока что на голову будьте аккуратны может пиздануться кокосик ну и периодически конечно снимают вот в прошлых видео я показывал а, то есть их срезают кокосы чтобы вот именно туристы не получали травмы. Ну, где вы едете отдыхать, там на более дикие пляжи, там вряд ли кто-то будет срезать, убирать, поэтому вся а, безопасность, как говорится, в ваших руках. А, следите, поднимайте голову вверх, смотрите аккуратно под ноги, чтобы а, не было никакого геморроя у нас.